всем добрый вечер мы из украины в эфире канал творческое пчеловодство так вопросы какие Ну, в принципе по просьбе трудящихся некоторые моменты мы на прошлом зуме обсуждали стимуляцию слабых семей и какие вообще-то считаются слабые и какие сильные но есть ли золотая середина так вот мы как-то об этом уже говорили есть такое понятие как биологический минимум наука определила или вычислила или выводы сделала из наблюдений что существует биологический минимум 1,7 килограмма живой массы пчел. Подчеркиваю, это касается весеннего старта. Что это значит? Почему к этому пришли? И какую он имеет особенность, этот минимум? Это тот минимум, при котором семья Стартуя весной, учитывая, что первое поколение будет выкармливаться старыми зимующими пчелами, при этом минимуме семья должна обеспечить микроклимат и количество, то есть достаточное количество фуражеров, эта биомасса в 1,7 килограмм должна создать микроклимат, чтобы ну понятно, при воспитании расплода был соответственно создан были созданы эти условия по выкармливанию личинок. Почему именно 1,7? И почему должен быть нормальный и достаточно? достаточно соблюдена температура при воспитании расплода. Потому что снижение температуры на 1 градус всего-навсего в зоне воспитания расплода приводит к тому, что сокращается на 30% усваиваемость белка личинками. Поэтому и считается, что 1,7 килограмма это, это тот Минимум при котором семья может создать микроклимат достаточный, выделить достаточное количество фуражиров на принос нектара, воды, пыльцы. И соответственно самое важное, чтобы старая зимующая пчела смогла выкормить за счет собственного резерва жирового тела, белка жирового тела первое поколение. Поэтому стимуляции, насколько они эффективны, ну тут уже каждый пчеловод будет по себе судить по своим возможностям. Если дает какой-то эффект нянчине этих слабеньких семей, особенно при небольшом количестве пасек, значит ну победитель не судят Теперь очень часто спорят, что только, только в дуплах, Раньше пчелы жили и именно только в живых деревьях, потому что сокодвижение способствовало вот, этому, и вот этим всем биологическим циклам и так далее. И вдруг пчела может жить и в железобетонных столбах, и где только и на деревьях просто соты создают и зимуют там даже в довольно-таки довольно суровых условиях. А как же тогда пещерные условия, где в каменных, вообще вот этом, в капкане и в окружении одних только одних камней пчелы тоже прекрасно себя чувствуют. Ну, то есть я не думаю, что исконно природное идиллия и обитание пчел было эволюционно. Это дерево. Пчела приспосабливается, применяется ради выживания к любым условиям, где бы она не начинала эту жизнь. Все создает сила семьи. Вот этот микроклимат. Я даже... из Восточной Литвы. Так вот у нас три дня, плюс семь, сегодня минус семь. Если не закрытые матки, не закрытые семьи, я не знаю, что у меня коллега. Я не знаю, как он уже и медом начинает кормить, и тем, чем, чем попало. Пчелы уже распались давно в клубе. Но проблема большая. Зараз с теми погодными умовами за изоляцией маток – это э, будущее. Потому что климат меняется радикально. На глазах все. Температурные качели такие же. У мене контрольные, э, родины, где матки специально не закрыты в изоляторах. Я говорю, цель мертвы до Святой вечера, а в первый день різдва два начинают назад. Я смотрю, добрый вечер. Я смотрю, что у меня тоже все матки в изоляторах. але на долгосрочный прогноз дивлюсь то березень месяц полностью холодный. 4 8 максимум градусів це Одесска область Південь Одескої області то це зимовка буде просто капец тому що вже тоже і кормівках как би бы, там не дуже Ну як є вони але все одно матки ж я боюсь просто більше за маток чим за цей читайте з не серпня з 14 серпня місяця вони в ізолятора а по, по березень і весь березень нема такого тепла і не видно щоб можна було пускати то що якщо пустишь то вони как начнут червити то вже то вже їх не зупиниш а чули все одно ж є якийсь і подмор є трохи менше ну, все одно якось трошки конечно хороше це діло ізоляція маток, дуже добре але є в неї плюси є і мінуси і мінуси теж є якби хто ну якби не виводить маток сам або свищевий або то саме це тоже великий мінус того що весною ну в березні в квітні місяці де найди маток наприклад пасіка закрита 70-50 джолородин де найти стільки маток як наприклад 10-15 маток це вже об'єднувати надо Ну якби Владимир Юрьевич хорошо розказує нам все класно но он работает на маточное молочко. А маточное молочко и медосбор это две большие вещи. Понимаете? То, что с отводками до збору он не візьмеш, а с отводка может взять на старую матку, как сделал, может взять какую рамочку молочка маточного. А с отводка меду весняного а мы что мы же не держим джоу для акваріумних рыбок, а они должны нам занести хороший прибуток, розумієте? Тут есть хорошие плюсы, но есть и минусы. Тут не то надо найти такой компромисс в этом вопросе про ізоляцію. Я, как бы, это уже все перепланировал, так и передивился, и это трохи есть свои нюансы в этом вопросе. Понимаете? Это моя, моя точка Регіон Регион региону, еще разницы в Украине, так что тут тоже надо еще смотреть с всех сторон. в одних есть ранние медозбори, в других немає. Так, и так, и так. ну все равно за и будущее, потому что без этого мы не обойдем. Плюс хвороба, это еще... Чио це суне на нас? Изоляция должна быть, это однозначно, потому что от Клища мы никак не сбудемся. Це без изоляции Клища, ну, це не стріляння с пушек и все остальное, это велика. А вот с медосбором, у тут... меня похожий медосбор, как Ігоря Иванова из Молдови. Я в Півдні Одесской, я 27 километров от Приднестровья. На централь... У нас центральная Украина тоже так, така же саме. Така же самая беда, все всі поля, все поля, все балки, которые можно было, поговорили, а посадки, локацию всю выпилили. Про який ранній медосбор можно говорить? Про что можно говорить? Кажете, коллеги, что есть ну, мінус изоляции, да, может и Я их не нашел, я 12 лет изолую матки, и в мене я уже старый, я не, я не кучую, я маю пасеку на одному точку и в мене было так, что е, медосбор кінчався на ріпаку, и еще осенний е, золотарник был, и весь рик ни пилцы, ни, ни, ни ну, Немеду. На одному там зборе таких е, пасичників один профессор каже, что его друг с весны до осени скормил по 50 кг цукру на одну семью. И на той самой конференции другий каже, что в своей научной пасіці он скормил 25 кг цукру на одну семью. Тому что весь час и э, розвиток, весь час уже э, розвивалися. развивались. И снова в таких э, ну, поганых обстоятельствах, я думаю, что изоляция помогает. Как э, матка черведь на одно поколение за, за там, там можно посчитать и то есть в литературе, если матка кладет 1500 яичек денно, то за одне поколение э, семья потребует 4,5 кг пилку и почти 5 кг, кг меду. А если матка не червить, ну, то и, и пилку не треба, и меду меньше, меньше треба. Ну, не треба 50 кг на, на родину то стильки. не ну звісно по кормах е, дуже велика економія Єдиний мінус на одну родину надо мінімум дві або й три матки мати запасні розумієте то що дуже великий цикл ізоляція маток коли вони пропадають як Володимир Єворович каже що вони просто-напросто в ізоляторі не виживають Потому что або она физически, або биологически не простосована там сидит. То убили, то не кормили, то не то то не це И просто что на весну надо иметь великий запас маток. Це я кажу. То можно зимувати в двухматочном системе, так? И, и то, то не так, что они не в довольность матки, то не ее убили. Если бы она была сама, то она бы пережила. А если они двумя, то, жаль, в жале, сравнивают какую-то і матку и як И как другая матка є выразно слабша, то они ее занадбуют. Я, наверное, розповідав, у меня была такая матка, ну, с которой я был очень, очень доволен, но все тогда так так так як як як література каже що два роки матки меня але я з нею таки був доволен що мені було важко і ну, знищити але си думаю ну нехай то пшоли зроблять пшоли зроблять і я заізолував її разом в одній з семи разом з такою яка молоденькою яка обліталася у липні і я провірив та молоденька червила дуже гарно и весною я дивился, та молодонька мертва, а та собі ходит. Весь сезон, наступный, третий сезон, я был с ней дуже доволен. И на наступную зимку заизолировал ее уже окремо, саму. Она перезимувала И шойно сделали тихую зміну десь е, в мае. И доня ее была такая сама. Я то все маю записан. Такая сама вартистная, как у нас. Так что, бжолы краще знают от нас, что это хорошо. Да, О, да, дякую. Да, да, я я кончаю. Так, можно, я выбачаюсь. По зимовке маток отставлю пока своих, свою изоляцию бесконтактную. Вот март месяц я подслушал, кто это Руслан, по-моему, да, Одесская область. Да, говорит, да, что в марте да. месяце да, будет проблема, что будет холодный. Так вот, смотрите, в, конце, в середине июля я матку садил в изолятор, в середине июля. И в середине апреля выпускал 9 месяцев. 9 месяцев. А насчет гибели маток, вы говорите, должен большой запас быть маток на весну, потому что изоляция, зимовка в изоляторах рискован. То, пропадают матки в изоляторах точно так же, как и в свободном перемещении. Если вы правильно сформировали клуб и матка в зоне захвата на протяжении всей зимы, а для этого нужно клуб делать компактным, то никакой гибели не будет. Единственное погибнет. Погибнет она еще осенью. Если матка с какой-то скрытой патологией или физиологически неполноценная сама по себе. Даже молодых бросают кормить. А зимуют и пропадают они зимой. Единственное почему, если перемещается клуб в сторону и матка застывает. Так что никакой потери, вот такой, как вы говорите, много маток пропадает и должны быть запасы для восстановления. Пропадают матки единственное, почем, и по какой причине зимой? Если перекашивается клуб из-за лишних рамок. То есть вы создали, сформировали гнездо на количестве рамок большим, чем сама сила семьи. Так что 9 месяцев я давал выдержку и сеяли они без проблем. Я не знаю, почему у вас сейчас паника, что март месяц будет еще зимним, и вы не выпустите маток. Ну, пускай сидят, выпустите в конце марта, выпустите в начале апреля. Я вот последнюю книгу «Изоляция маток в годовом цикле» специально, короче говоря, все варианты, те, те что встречаются в практике по широтам, обкатал тройную изоляцию. И приспосабливаться, я всегда говорю, вы технологию, ту, что я сейчас не предлагаю, а показываю, как я работаю и у меня получается. Принимайте ее как концепцию. Даже в черте Украины, вот наша небольшая, вроде небольшой такой разбег по широтам в климатическом плане, и то разница и кормовая база, и периоды. То есть и, и по разновидности медозбо, меда, медоносов, ну и по интенсивности и так далее. И погодные условия в том числе. Поэтому вы должны принимать то, что я предлагаю. Вернее, я показываю всегда в роликах то, как я работаю. Никому ничего никто не навязывает. А если заходит оно именно так, вот, как я работаю, значит, пожалуйста... Один к одному ложите на свои практические рельсы и пользуйтесь. Если у вас какое-то есть небольшой небольшое, небольшое отклонение в плане периода светения, допустим, у кого-то главный взяток ранние медоносы, акация там, до липы и все, до середины лета, значит приспосабливайтесь соответственно. И по изоляции на медосбор, и по созданию сильных семей заблаговременно с осени еще, чтобы вы смогли перезимовавшей семьей, силой этой, и успели воспитать три поколения, два поколения, и еще у вас перезимовавшая старая пчела приняла участие и в медосборе. Если у вас главный взяток, основной, на какой вы делаете ставку в количественном плане, вторая половина лета, Значит, как можно раньше разбивайте на отводки и, наконец, на этот главный взяток, допустим, подсолов, вы семьи либо запускаете в, в размноженном количестве, в удвоенной пасеке, берете товар, или же объединяете для создания мощного медовика. Поэтому... Приспособиться к своему региону без проблем и неважно в каком направлении кто работает. Если я в маточном молочке, мне все равно нужна сила семьи на начало сезона и на протяжении всего активного сезона тоже эта сила должна сохраняться. Или же вы в медовом направлении работаете, тоже будете применяться к вашей кормовой базе, где у вас... Нужно выхватить этот самый главный мед, то ли с акации, или, или с подсолнуха, или слипы, Или же пакеты вы производите, двухматочное содержание. Я думаю, первый, кто должен был бы эту тему положить на практические рельсы, так те, вот именно двухматочные, кто занимается пакетным производством, производством пакетов. Там все вписывается, как как нельзя лучше. Сразу на одной матке делается пакет. Причем ранний пакет можно еще в конце апреля реализовывать его. А основная семья будет вам, то есть с одной маткой будете дальше развиваться, создавать силы. Так что, пожалуйста, применяйтесь. Тема работает. И, и, и все, кто не один год в этой... В этой технологической тематике уже практикуется, знает, что другого пчеловодства для него уже не нужно. Наступает на, на пятки смена климата. Мы в этом году, в эту зиму, как никакую другую испытали. Облеты были и активность, начиная с декабря, январь месяц. Сейчас февраль похолодало. И отодвинется похолода еще и на март месяц. Поэтому ничего страшного я не вижу. Если, конечно, матки свободно перемещения, там могут быть проблемы. Активность началась, ну и так далее. Соответственно, со всеми вытекающими последствиями активности при этих похолоданиях. Расход кормов и так далее. Ну и изоляция я начал про изоляцию бесконтактную. Ровно год назад показывал банк маток и преимущество, вернее не преимущество, а достоинство бесконтактной изоляции и контактной. В чем преимущество бесконтактной изоляции? То есть это изоляция в клеточках пересылочных или из прополисных решеток я делал изоляторы. Там можно объединять семьи без проблем даже в середине лета мы маток поместили в клеточки, забрали из семей, сразу объединили две семьи. Нет маток, никакой вражды. Затем возвращаем эти изоляторы, этих маток в пересылочных клеточках без пчелы и без корма. И по своей биологической обязанности их будут кормить. Если нет необходимости сохранить обе, мат, обе матки, значит... Выпускаете через канди, выберут лучшую. Но за тех, кто затянет содержание маток в пересылочных клеточках надолго, процентов семья закладывает свещевые маточки. Обгуляется, выйдет свищевая, если обгуляется, будет сеять, даже печатный расплод уже в семьях есть, а маток будут продолжать кормить. Хорошее такое, я вам скажу, достоинство этой темы. Я сажу и эту матку, обгулявшуюся, тоже в клеточку и для, зим, для дальнейшей зимовки. Но при пересадке с пересылочной клеточки в контактный изолятор, тот, каким мы пользуемся там, или Лихмары, проблема, маток бьют. Если постепенно посадить, я об этом говорил, помните, постепенно через канди запустить с пересылочной клеточки проходящий изолятор работает. Так что имейте в виду, либо зимовать не рискуя в пересылочных клеточках. И, кстати, самый эффективный способ был сохранности нескольких маток в бесконтактной ситуации – это простая пересылочная клеточка, или небольшой изолятор из разделительной решетки с прополисной решетки и желательно врезной. Спрашивает: а если сделать изолятор бесконтактный из прополисной решетки такого формата, как Хмарин или как косынка? Сразу откажитесь от этой мысли. Чем меньше будет изолятор, тем больше вероятности сохранности матки. У меня в этом ролике, просмотрите, 17 февраля, по-моему, прошлого года, ролик по банку маток. Там, где были семьи, где зимовали матки в прополюсных решетках, в клеточках из прополюсных решеток, по две, Сильные, в сильных семьях сохранились обе матки, а в слабых оставили одну. Поэтому, о чем это говорит? Это говорит о том, что прополис, решетки непроходящих изоляторов, из то есть изоляторы из прополисных решеток непроходящие большого объема, то есть большого формата, Остывает, по всей видимости, и пчелы прогревают какую-то одну, если хватает у нее э, силы. Если мы изолятор сделаем большого формата, бесконтактный, конечно, там матка погибнет. И я показывал горизонтально уложенные изоляторы бесконтактные с прополисных решеток. Два варианта. Компактность создавал. Ну, казалось бы, там я почему-то надеялся больше всего, именно они выживут. Между двумя корпусами. Вверху полно пчел было, пчел было. И внизу закрывал бока медовыми рамками. Ну, там, казалось бы, как у Бога за пазухой должны сидеть. Были матки, сохранить их. Ну, и как как ни странно, оказалось, что там стопроцентный был отход маток. А вот врезные ромашка из 21-17 выжила. Обычные пересылочные клеточки из 4-3 выжила. И там, где были изоляторы из прополисных решеток, двойные матки. Но я вам скажу, многовато. Где-то 120 миллиметров высота и по 70 ширина значит ну контакта нет понятно что пчелы маток не смогли прогреть кормить то они кормили бы ну по всей видимости не хватило вот этого теплового режима и если еще что что доказывает именно отсутствие теплового режима в районе плодной матки когда мы Широкоформатный изолятор хмары ставим между медовыми рамками, то очень быстро почему-то в этой улочке, где изолятор находится, исчезает корм. Я долго не, не мог понять, ну, как можно так. вот Две улочки там формируются вроде как, и это является причиной преждевременного поедания корма, А затем, когда бесконтактные изоляторы стал применять, и вот как между рамками опускаешь, между печатным медом, не нарушая печатки, целая печатка, все нормально. Но пчелы выбирают настолько объемно вокруг этого изолятора мед, прогрызают даже до проволоки, ячейки. Не хватает вот этого теплового режима чтобы можно было матку держать в таком вот хорошем, хорошем микроклимате. То же, самое явля... То же самое является причиной и тот факт, когда мы широкоформатный изолятор ставим между рамками. Если там полу... полумедовые рамки были, и мы закармливали э, сиропом, то такой проблемы нет. А вот если сразу помещали между печатным медом, почему-то расход был, был, не расход, вернее, скорее всего, его убирали, этот мед, из, из ячеек и переносили э, где-то свободные, более свободные ячейки. Ну, как бы там ни было, нужно иметь в виду вот такой, такой каприз. А вот будут ли эти две темы ⁇ изоляция маток, контактная и бесконтактная, между собой дружить, то есть как-то в паре работать, или же они могут идти параллельно две темы, одна, одна самостоятельно и другая самостоятельно. Есть преимущества и там, и там. И зимов банк маток показал, что бесконтактный... Бесконтактные клеточки как раз и, и могут дать вероятность перезимовки большего количества маток, чем даже контактные, э, как вот э, ну, проходящие. Я переживал, не успел я, война не дала, не успел проверить, как будут матки себя вести, без, прожившие всю зиму не имея контакта прямого с пчелами, как они поведут себя, уже будучи репродуктивно способными в активный сезон. Ну, пчеловоды, кто параллельно со мной делал этот эксперимент, сказали, что без проблем работали на равных, как и, и свободном перемещении матки, и, и так же, как и те, что были в, в контактных изоляторах. Так что в этом сезоне будет возможность прокатать еще один формат изолятора. Я хотел сказать всем по поводу прогноза погоды, чтобы сильно не расстраивались. Реально прогноз погоды можно предсказать на 3-5 дней. Свыше 10 он базируется на этих статистических средних данных о наблюдениях за какие-то года, то есть он не имеет, в общем, никакого реального такого, знаете, поэтому вы же видите. Я думаю, все будет нормально, март будет, будут у нас там и окна будет все, поэтому переживать рано. Ну прыгай, прыгай, у меня интернет, я предупреждал, что не, не особо. Так, я услышал, услышал, что март месяц еще, еще не, не фактор для того, чтобы паниковать преждевременно. Все правильно. Так, ну можем можем дальше подключиться к обсуждению из вышесказанного. Без изолятора нам будет тяжеловато бороться с кричом. Все прекрасно в один голос. Мы понимаем, кто уже начал делать даже первые шаги в изоляции, неважно контактная, бесконтактное, они будут э, дружить между собой эти темы. А тут еще, пожалуйста, наступает на пятки и тропи. Ну, может, раньше, может, мы преждевременно паникуем. Хотя, хотя вот все больше появляется высказывание, что может быть, э, может произойти эволюционно такое своеобразная мутация и этот клещ троп ради выживания стал упадать в депаузу то есть сейчас скажу как она называется правильно ну в общем короче говоря Депауза с полным прекращением активности. Он переходит на, на внутреннее питание, сокращается к обменные процессы, резервов, не питаясь э, ни на взрослой пчеле, ни на расплоде его нет, а доживает до весны. И затем снова при появлении расплода начинает размножаться. Такая была версия. Может быть, не исключено. Ну, как бы, там, как бы там не было, все равно изолятор останется изолятором и именно тем эффективным средством для того, чтобы сразу залпом ударить по двум клещам. Если, конечно, он появится у нас и сумел приспособиться. Я хочу запитать, как думаете, как вы не в том состоянии паузы? Чи на нього діють е, лікувальні средки, ну, типу, там, е, щавлена кислота, чи или что-то? Как он не, не, не харчуется? Ну, там, смотрите, я не думаю, что щавля кислота, <кхм> ну, оно, если оно йому ему припечет. Я не думаю, что там ему, что он проснется сразу и будет шукать, куда ему текать. Если бы он питался гемолимфой, как бы это было сказано, або жировым телом для доростых жилий, то да, тут. А если бы он упал в депаузу, ну я не думаю, что как-то муха впадает в депаузу, что на нее щавлю какой кислотой побрызгать, то им, мне кажется, будет хорошо. Ну, ну, то ходит, интересно. Ну, не да. Ну, если будет. Будем пристосовываться. Владимир Егорович, а скажите, ну, касательно биологического минимума семьи, вот 1,7 килограммов, это 6-7 рамок трехсотых, я так понимаю. Приблизительно да, где-то около килограмма. 7 рамок. Это касается одноматочной семьи или двухматочной тоже, ну, 1,7 килограмма? Нет, это исследование проводились еще э, очень давно. И имелось в виду природно. но ну, одна матка в природе, если с весны она зимой перезимовалась, с весны начинает старт свой брать. Конечно же, это одноматочный. Если двухматочный, ну, я так на упреждение хочу угадать вашу мысль. Да, да, да, да. Если это двухматочное будет при таком минимуме, значит, второй матке дать небольшой, ну, это, это уже как наш мы должны Понять, постоянно об этом говорю, сверхсильная семья, там килограмма где-то ну 10 рамок, если будет, а там можно запускать две матки. Потому что большой силе семьи хватит от этого резерва жирового тела, чтобы выкормить первое поколение личинок за счет собственного жирового тела. Если этот 1,7, минимум 7 рамок, допустим, дана, у нас и две матки, значит даем основную, всю силу, основную массу пчелы на выкармливание личинок от первого поколения одной матки, а вторая будет чисто символически у нас сея там на одной рамке, пока не поменяется первое поколение. А если применительно, скажем, к десятирамочному корпусу, ну, Дудановский на десяти рамках, и мы имеем семь этих рамок, тогда получается разделительная решетка пополам. 5 с одной стороны и 2, 2 поджимают здесь. Тогда мы же не можем вверх поднять. Нет, или пополам, да, делить, если, или пополам делить. Нет, если, если у вас вертикальное да, развитие, значит оставьте одной, одной большее количество, одной дайте меньше. Я понял. Меньше. Ну, Ту, я, я, тоже ну, с... Поджать как заставное и все тогда, да? Да просто разделительной решеткой в одну часть отнесли большее количество рамок. Одной матки дали меньше. Как только расплод запечатался, можете подключать и вторую. Я, я к тому, что там, например, это будет 7 рамок всего. У меня получится, да? И у меня три рамки получается там пустота. Не заставной ну, какой-то заставить или кормовыми? Ну конечно, ну конечно. Если компакт... я кормовыми добью, она будет сеять все равно и там найдет место. Выйдет. Нет, нет, нет. Дайте, дайте ограниченное количество. Заставными, да, конечно да, же, заставной утепление заставной. можно поставить по бокам, чтобы первое поколение максимально таких вот... Вот ну, это ППУ там нечего утеплять, там и так хорошо. Ну а заставными ограничить... Конечно. То есть, не делить там, например. То есть, если мы им 7, ну, или, например, 8, можно 4,4? Или лучше 5,3 сделать? Ну, 5,3, ну, вам покажет. Сделайте 5,3, сделайте 2,6. 2,5. Ну, все вам, вам покажет. Практика отрегулирует. Будете смотреть, какие, какой климат, как пойдет погода. Оно же бывает, знаете. Так что тут все чисто по наблюдениям. Логика просто должна присутствовать как базовая перед принятием решения. Базовым должна быть логика в том, что первое поколение выкармливается за счет жирового тела старых пчел. Именно молодая личинка. Затем, поколение, когда уже первое поколение выходит, молодая пчела вышла, она будет усваивать пыльцу, пергу, все, что будет белковое в гнезде. Вам будет молодая пчела помогать уже кормить это следующее поколение, следующей генерации. А вот первое, желательно дать возможность максимально эффективно. Потому что дальше, чтобы не было такое да, они, если дать равноценные условия обеим маткам, они на сейчас нагонят, нагонят расплод, выкормят его. Но насколько физиологически он будет полноценный этот расплод, это пчела от этого расплода. Дальше она будет перед, кормить, уже как кормилица, будет кормить следующее поколение. Насколько у нее фермент будет активен, протеаза усваивать белок, пыльцы. Сможет он ли быть такой активен? Это во-первых. Во-вторых, состояние физиологии через молочко будет передаваться следующему поколению. Ну, то есть постарайтесь не... Не задавать такой темп развития, как можно быстрее, до нарастить силу семьи, как это раньше рекомендации начинали актив... э, симулировать еще в... в феврале месяце семьи. Ну, ну все, тоже ушло в историю, в крайнем случае, в моем понимании и с применением вот этой технологии. Я перед этим сказал, 15 апреля открывал маток, так вот захолодало, обычно к 1 апреля. Я приурочил. А тут не было погоды. В начале, в первой декаде апреля успел где-то 5 семей открыть. Снова дожди, захолодало, отложилось до пятнадцатого. Вот представьте, с 20 июля закрыл, 15 апреля открыл. Почти 9 месяцев просидели матки. никто ни, ни, Никакая матка не пропала. Так что, Руслан, не думайте, что вам нужен вагон маток на запас, если вы будете пользоваться и применять технологию изоляции МАД. Нет, спасибо за это самое. Я применяю и уже как бы это самое. Тоже знакомого своего привлек. В него, правда, больше. Он имеет 70, а я там не пока... начинаю. Но я испытываю на его пчелах. Понимаете? Мы испытываем на его пчелах. Ну правильно. Он говорит, изоляция, изоляция – это тема классная. И он сказал, что только изоляция. Он в этом году, он, буквально 4-5 дней назад, все свои семьи, ну, глянул. То те, которые были не закрыты, просто там, там на 4-3-5 рамок было пчели, то те все погибли. А те, что все в изоляции, матки, все живы. И, и тут надо еще угадать зімовкою, когда дно сетка и верх пленка тоже, как бы, тут тоже надо просто изоляцию тоже тут проэкспериментировать, потому что у него сетка и верх пленка, а часть типа дадана такие дно деревянное и сверху вентиляция, то там где деревянное дно и сверху вентиляция все живи все хорошо, а там где получилось дно сетка и сверху пленка там что-то не, не пошло не так. Ну, экспериментировать надо и будем, и это тема рабочая, и мы только на этой теме, где сидіти. Хорошо, спасибо. Да, да, за ну, как бы, спасибо да, за... Спасибо за... У нас образом. сейчас дюжина тут <сих>, присутствует. И мы все абсолютно разные. Даже в одних условиях, мы вот соседи в одной деревне жили, в, одной кормов... В одних условиях по кормовой базе, при одной системе ульев, при одной плюс-минус э, практической такой сфере одноработки вот, все равно мы, были, мы, разные, мы покажем разные результаты через сезон-два. Я уже не говорю о том, что один на севере, другой на юге, разные ульи, породы там еще могут э, подкорректировать. Эту ситуацию, так что чисто эксперименты, да, вот присматривайтесь к своим к своим возможностям. Вот, если бывает, попадает такая, вот, ну вот стоит человек перед дилемой и так вроде правильно, и так правильно, дай возможность проявить о, о, вот этим вот обеим технологическим моментом, и затем выберешь лучшее. А Слушай, еще... смотрите, а слушать советы или смотреть, как у кого-то получается, но ну это у него получается. Мы, не, мы никто друг друга в точности не скопируем и не повторим. Человек ценится своей индивидуальностью, и мы все абсолютно разные. Да, еще такой бич есть вот у нас у обеих да? количественный синдром. Вот он да, говорит, да. Это, это надо перебороть сильно. Понимаете, как сильно перебороть? Потому что с осени было 70, а сейчас как же сделать 50 или 30 или 35? Но семьи пошли, как бы скажем, средненькие, а их же можно было сделать, сделать сильные. И это вот, он говорит, это как-то надо перебороть себя, потому что лет уже 10 занимается к тому пчеловодству. И до этого, до изоляции он, ну как бы, это не делал. А сейчас надо сделать количественный синдром, уничтожить вот это, покурить в себе. Вот это тоже большая проблема, понимаете? И человек уже как бы, ну, не возраст, 50 лет, но а занимается уже более 10 лет пчелами и имеет 70, а как сделать 35? Для него это сложно, понимаете? Сложно. Но изоляция нужна. Вот это тоже проблема. Да, -то. Руслан, я, я конечно с удовольствием верю в это мы все умные задним числом понимаете и каждый пчеловод я больше чем уверен весной начинается сезон и есть сильная семья есть средняя есть слабая и вот пчеловоду радует глаз всегда когда он обращает внимание на развитие сильной семьи и думает ну чё но чего бы ни, не соединить было с осенью вот как вы говорите вот две слабые в одну хоть более-менее там выше средние по силе и никаких проблем никаких забу, ничего никаких лишних движений я всегда говорю карма натуральная сила семьи все остальное сделают челлы а этот количественный синдром но авторитеты постоянно я этих авторитетов Привожу пример. Волохович и Цибро. Ну, постоянно уже мозоль на языке натер. И не устану повторять. Как они могли перебороть вот этот количественный синдром? 10 идет в зиму, 10-12 у Волоховича. И он разгоняет до 40-45 в активном сезоне. И затем в зиму снова на такое количество. Ну, понятно, у нас если... Мы 50 сделали, на пасеку заходишь, ну, боже, ты, ты уже почти фермер. 50 семей, глаз радует, начинается зимовка, в зиму матка молодая. Ну, как же ее, а, и, и нянчишься с этими тремя рамками, не знаешь, куда их примостить, Готов под кровать запнуть, лишь бы она пережила, а зимой, а мы же знаем, что три рамочки, а вдруг перезимуют а вдруг перезимует, а это уже бетон меда. И вот этот бетон меда стоит перед глазами, он смотрит на эту семейку, а потом раз и не перезимовало. Ну, надо же было объединить. И вот так вот из года в год шаг вперед, два назад. Да, это тяжелое. Я не случайно, я практически, ну не в каждой книге, но в половине книг это точно. Я об этом количественном синдроме, у нас их два этих синдрома. Синдром белой акации, синдром, этот количественный синдром. И еще один есть синдром. Синдром реванша. Мото, э, до чего не дошли, или вернее, ошибку сделали в этом сезоне. А ошибку сделали именно по вот этой своей ну, жадности, будем так скромно говорить. Ну, думаем, ладно, на следующий сезон. Или что-то получится у нас одно в этом сезоне. И это одно мы на следующий сезон применяем на всей пасеке. Это может получилось просто случайно. А мы стараемся применить сразу на всех семьях и взять реванш за прошлый неудачный сезон или за какую-то ошибку, которую мы допустили, опять-таки по вине того же количественного синдрома. Поэтому старайтесь... Пасека без отводков – это не пчеловодство. Хотя бы, хотя бы заставить себя делать отводки где-то в стороне, небольшие, пускай они дополнительно вам сделают эту силу, чтобы вы его не держали в мыслях, как количество, общее количество штата семей на пасеке, а уже знали, уже в своем сознании, в свою психику, внушали себе, что они будут, они существуют для объединения, для подсиливания ваших основных семей. Или делайте как можно раньше эти отводки, чтобы они успели при взаимозамене рамок между отводком и основной семьей, обязательное взаимозамене рамок расходными, ну, мы знаем, какими это... Какие, какие рамки должны меняться между отводком и семьей. Потому что сезон короткий, а раз короткий, значит, нужно помочь отводку на старой матке и молодым маткам в осиротевшей семье, гулявшимся, как нужно сделать так, чтобы они не просели без пробуксовки, продолжали наращивать силу и главному взятку, уже если это поцелу, на июль месяц, они подошли равноценные по силе. Если мы не успели по причине там погодных условий или по той причине, что из зимы были недостаточные силы семьи нарастить такое, э, ну, одинаковое количество пчел, чтобы полноценно взять этот последний мед, значит объединяем в одну двухматочную, или держим двухсемейные, или двухматочные, чтобы ну как-то как-то переступить через себя и запустить в зиму сильная семьи, чтобы вам было с чем начинать весну, было с чем играться. Там и акацию можно взять и, и на посолов успеть нарастить силы. Но опять-таки, переступить через себя, пустить в зиму сильные семьи. А с весны уже, да, можно... как, он говорит, как он говорит, есть семья, а есть номер. Вот как победить эти номера, я не знаю. Владимир Игорьевич, можно вас еще помочь одним вопросом? Да, Скажите, вот мы дожили, двухматочная семья, она развивалась, дожили до момента, когда нам нужно будет делать отводок. У меня есть желание сделать сразу отводок. На двух зимовалых матках, а в той семье обгуливаться будут молодые матки, две. Вот. И я так понимаю, что сделал отводах сразу на двух матках, матках с одной семьи. Я их, их не надо ни примерять, ни объединять. Нет, они работают, работали, они у вас как родные. Пищу. Да, я к чему сейчас веду речь? Я хочу, у меня просто ну, тара есть, которая делится пополам разделительная Да А есть такая корпуса которая ну, не предусмотрено деление если разделить этот корпус обычная ну, такой вертикальнаягониммановская решеткой для лежаков вот но она опускается ниже рамок сантиметра на два два с половиной пчел это общие Я думаю они не будут ссориться лишь... матки поведут себя лишь бы лишь бы матки не прошли вы понимаете ну вот, вот и... она, она вниз, я мерил, на два с половиной сантиметра длиннее, чем рамки. Длиннее? Длиннее, да. То есть, они, для них это будет препятствие, вот эта ступенька? Э, я не понял, не доходит или лишнее? Рам... Они длиннее, чем рамки. Ага. А внизу, короче, общее пространство, там что-то одно и нижний литок. А пространство какое получается? Ну... Ну, там пчелы, там, ну, как подрамочная, там, сантиметра, наверное, 3-4. Ну, есть там, как бы теоретически, она, она, она вообще может вылезти на Ганимановскую решетку, эти матки, пытаться друг друга добраться. Или только вообще, пробовать нужно. Вообще-то да. Вообще-то, вам, смотрите, э, ну, рискните сделать эксперимент, поставить ее таким открытым, одну там пару. А для тех, если, если хорошо вам тема зайдет и понравится это значит на, на эту разделительную решетку какой-то ну, кусок ДВП там или не знаю чего будет. по какую то планку до дна просто доделать до дна, что под... Додумал, дна. Да. А, ДВП... а пчелы смогут работать на один нижний литок ну конечно а чего не смогут то есть они смогут каждый со своей стороны будут залетать а потом просто я к чему сейчас подвожу я хочу сделать двухрамочные отводки вот, в свое время две рамки, рамка кормовая, получится 6. То есть, принцип как с весны. Ну да, то, да. Когда они наберут корпус, я тогда подниму наверх, часть да, и сделаем да. 2. Да. Вот да. я из этого, чтобы сразу не делать эти пустоты, они там не тянули языки и глупостями не занимались, их в один корпус пересадили. Отводки делаете и все начинаете точно так, как семьи у вас. То есть на, на один нижний литок они пчел да, работать да, без да, проблем. Да, да, да. Есть, их это смущать не будет. Пришел, то вот. они будут ходить. Конечно, у вас пчелы, у вас пчелы одни уже, у вас все. Это с весны, и то там может быть, вот в осень. Очень опасно это дело, если вы две семьи садите чужие для общей зимовки осенью. Вот тут, да, вот тут может как быть. Нет, это весна, там май месяц будет, А весна, весна там, а тем более, если они работали у вас в одну Одной... Я, я понял. Ну а матки, короче, смогут ли помириться через вертикальную, через вертикальную ганимановскую решетку в таком варианте? Ну, практика, я так понимаю, покажет. Будет для них препятствие: вот эта ступенька препятствия, но это же не ступенька, а пространство. Ну, смотрите, там будут рамки, а сама решетка ганимановская, она длиннее, она будет ну, между ними вниз свисать, на где-то 2,5 сантиметра разделять вот эти два отделения. Ну, то самое главное, чтобы не прошли матки. Ну, посмотрим. Ну, если пройдут, максимум, что случится, оставят одну. Оставят одну, да. А, то есть беды большой не будет? Нет, же. оставят просто, если ну, не... Хотелось бы, было две. Да, да. Ну Вы... хорошо, тогда, тогда осенью расскажу, что получилось. И да, Юра, сделайте так, чтобы, ну, попробуйте одну-две семьи, чтобы не это пространство осталось, угу. а пару семей, там или сколько у вас там по количеству. Ну что она перекрывала, я понял. Перекрывала полностью, там планку, я не знаю, ну два пальца степлером пробил ее, ДВП, угу. что там того вот был у меня опыт, вот именно по этому разговору, у меня было две матки, вернее, была одна матка, потом вывели свещевую, вернее, тихосмены. Вывели тихосмены, и я проверял семьи, и я увидел вот это вот, я просто туда поставил вот эту решетку, и она точно так же у меня чуть ниже была. И не было никаких проблем совершенно. У меня было внизу где-то около 5 сантиметров зазор. Ну, имеется в виду пустыми ну, рамками. Да. И... да, да, Да, да, Проходящий. Да. И... да. и не было никаких проблем. Они отработали полностью весь сезон вдвоем без никаких проблем. Так что не будет проблем никаких никаких с этим. Обычная вертикальная решетка. Я то же самое, да, да, немного корпус. Просто я сделал... Эм, эм, как бы просто увидел, когда две матки было, у меня просто туда поставил, разделил семью пополам и поставил э, вот эту вот посмотреть будет, что будет и все отлично прошло, никаких проблем не было. Ну и слава богу и все. Ну как Юра поступит там его же будет. Да да да. да. Все нормально. Мы для того и и проводим эти, я говорю, что и у нас тут не конкретно нет спикера, у нас круглый стол, потому что есть такие детали, нюансы. Вот сейчас человек не ломал голову, не тратил сезон. Вот есть и готовая практика. Подтвердили и все, запускаем в работу. А еще да. такой вот отводок на вот этих двух старых маток. Насколько он будет восприимчив к роению дальнейшей? То есть молодые да, практически... это будут работать. Насколько эти ну, нельзя зажимать, надо держать на расширенных ездетами ну, и, и так далее? Да все, Самое главное, что роевая пора уже сбита там. Вот пока что? он разовьется, уже там им не до просто. Им будет на тем более рамка на 300, это будет уже, я думаю, июнь уже пройдет, уже раевая пора. Пока не наберут в одном корпусе силы, затем ты их ну, размяешь да, да, да, да. на два, нижний корпус до комплекта рамками, а верхний, если расширить, но я не думаю, что То есть то, то, что две старых матки, они до подсолнуха, там, до 5 июля, они легко этот отводят? Единственное, смотри, единственное, что может быть, когда матки включают вторую, отключают форсаж повторной активности, вот на отводках, они снова, у них борьба за выживание, и снова им нужно максимально проявить свои способности, потому что лишили того, к чему они стремились к кульминации то есть не дали мы им природно отраиться как это положено они снова включают активность и бывает такое что если матка уже перед этим ну где-то пару лет хорошо и мы сделали на ней отвода вот сейчас как вот мы обсуждаем то тут да какая-то из маток может на тихую смену пойти вот такое бывает у меня это при моей уликах на 100 миллиметров короче то есть ну меньший объем у меня на первых на первом отводке, на старых матках, первый отводок тут если я не сделаю отводок из отводка хотя бы на одной матке вот тут да у меня может может быть роение. Mm -hmm. почему может быть роение? потому что я их ставлю рядом вы все видите как у меня формируется отводок основная семья и ставится рядом отводок на старых матках часть процентов 10 летной Старый. пчелы остается Привет. в чем я выиграю я выиграю в том что эти старые матки сразу включаются в активность есть небольшое количество летной пчелы но это э, палка двух концов они хорошо включаются сразу я ушел от роения первого вот этого первичного но если я не дам своевременного расширения или не запущу в работу на молочко их, или не сделаю отводок из отводков, то может да, может и роение еще не прошло, потому, потому что у меня это июнь месяц. Все, я укладываюсь в июнь, а июнь еще роевая пора. Mm -hmm. И вот когда я делаю отводок из отводков, вот там процентов 80 семей, Тянут тихую смену. Идеальная ситуация. Тихой смены маточники получить в конце сезона. То есть, ну, в общем, беспрогрышный вариант в любом случае. А как поступить с этими семьями? Посмотрите, ну, ясно, что отводки, то есть, маточники тихой смены, самые желанные. Наука доказала пчеловоды тоже поддерживают эту эту версию и вот если потянул одна из маток может потянуть не, не обе сразу тихую смерть какая-то из маток я одну матку отставляю в сторону плодную и даю обгуляться сразу двум отделением маточником тихой смерть маток у меня достаточно и не только потому что я Маточным молочком занимаюсь, а просто вот сама отводка из отводка, вот просто сами отводки, там обгул нескольких маток. Да, ну этим нужно заниматься. Не обязательно, не обязательно если направление маточного молочка. Медовое направление, пожалуйста. Отводки сделали, обгуляли, у вас уже идет. И будете старайтесь в основных семьях никогда не рискуйте обгуливать одну матку. Очень очень рискованно. Рискованно тем, что не обгулялась и все. Там щурка, там, мало ли, там какой-то биологических врагов хватает. У пчел по дороге, пока она туда-назад слетает на брачный облет. Поэтому вот сколько корпусов, поэтому ну, столько старайтесь обгулять маток Сколько обгуляется? Там обгуляются все, запускайте сразу автоматически в двухматочный между отводком на старой матке и молодыми делайте взаимозамену рамками симбиоз, дружества и подходите к подсолнуху, там, к главному взятку уже с удвоенным количеством. А по товару посмотрите. Если, если вам захочется увеличить уже, раз уж количественный синдром не дает покоя, и вы не, сможете, не можете с ним справиться, значит, пускай они идут в зиму автономно, меньше получите меда. Если количественный синдром уже для вас не проблема, значит созда... сбрасываете их э, в общий медовик и получаете товар по максимуму. Сильная семья в зиму пойдет и с этого начнется у вас в да, Смотрите, вы говорите, что обгулять две-три матки в одной семье. Значит, 8, ну, 8 рамок рута набирает семья к началу мая где-то и делать надо отводок на старой матке сделал на две на две рамки отводок на старой матке остается 6 можно по две рамки распределить их по корпусам это получается как бы по две рамки три корпуса и э, дать по маточник на выходе это можно так сделать или нет но ну, это не будет мало ваша задача сейчас обгулять маток Хоть по одной рамке давайте. Обгулялось у вас три матки, допустим. Две оставляете в этой семье, одну отдаете туда, где обгулялась одна, или вообще не обгулялась. У меня, например, пасека, почему я всегда призываю э, к однотипности работы на пасеке. Все делается однотипно. Зашли с первой семьи, с последней вышли, все только все в одной, в одной паре. По операционно. И, соответственно, я отводки формирую одинаково в один, в один момент. Я обгуливаю маток. Где-то гулялась одна, а где-то три. Вот я там, где три гулялась даю там, где одна. Получается, все отцовские семьи, где обгуливал я маток, у меня укомплектованы двумя молодыми матками. И рядом стоит отводок. То есть, все у вас... Без проблем, либо вы обгуливаете в одной семье, ну, в, то есть в одном корпусе, но там желательно, конечно, с отводками. Пускай один будет верхний литок, один нижний, потому что ну, тут с облетом будет проблема, если в одном корпусе, а тем более рутовском обгуливаться. Желательно поставьте по две рамки на корпус, на корпус и пускай обгуливается. Хорошо, спасибо. Да, без, без, ваша задача сейчас обгулять как бы две матки наверняка. Какая-то обгуляется из двух, обгуляется. Бывает даже с трех ни одной не обгуляется. Тоже, ну, рискованное дело. В нуклеусах-то, в микронуклеусах никакой проблемы, потому что там их, ну, допустим, на четыре отделения. Если обгуляете маток, одна не обгуляла, вернее, одна всего обгулялась, а те отделения не гуляются. Объединили все. То есть... Э если она одна в этом ну, ну, в этом э, корпусе, не корпусе, а в этом нуклеусе. Четыре деления, гулялась одна. И дальше не планируется уже матки обгуливать. Все, перегородки убрали и объединили в один. А вот если не будет, не обгуляется семьи, в семье, все, вы теряете штатную единицу, и тут вам количественный синдром припомнит что вы две матки не обгуляли, а можно было. Будете объединять снова эту старую матку. Почему я рядом всегда и держу, эти, ну, когда формирую отводки на старых матках, ставлю рядом. Удобно при случае, в любом случае, в, любом, в любой ситуации у вас это, эта мини-группа из двух, из двух посадочных мест будет в рабочем состоянии. Не обгулялись, ну, по-разному бывает. Объединили вы с этой в прошлом старой маткой. Районе уже сбили и сохранили ее как единицу, продуктивную единицу на последней взятке. Так что старайтесь руководить всем процессом. Володимир Юрьевич, добрый вечер, Кировская область, Юрий. У меня, у меня питание да. такое... А от при зборки гнізда э, зиму на широкоформатний ізолятор обов'язково э, біля ізолятора э, розмі розмістити рамки повномеддні чи мож чи можливо э, на півповномеддні Ну більш-менш такий э, приблизно до повномедні чи, обо чи обов'язково тільки повномедні не обов'язково Дивите, якщо ви даже обов'язково будете ставить рамки, и, и, и, и надо подряпать вилкою подряпать вилкою Вот там был, uh, ложи, да? Вынесли... Да, ложи, да, чтобы они сформировали там ложи. И, якщо рамка на 300 на 2 трети, навіть на половину можно и вони чтобы они там сформировали А що вы скажете, что вон они выедают, в основном, ну э, я чувствую, что вы говорили ну, Бува таке, что они выбирают мед, не знаю причину, в чем в чем причина, Ну, есть такая беда, широкоформатная. У вас полностью хмар? Нет, -не -не, на широко, косинець, На косинец без проблем. А если я там еще оставляю его на, на соняшнику, они хво хвоста всего отстраивают полностью, заливают медом, и там в идеале получается зимовка. Дякую. А про то, того, що бжоли выбирають мед е, е, біля ізолатора, е, у них, я думаю так, що вони тому це робили, що їм тоді легше обігріти, їх там може увійти більше. Е, були докази, то у нас там досліджували. Е, перше, то е, думали, що як е, треба Бржалам полегче ты, то треба звужиты, звужиты А наоборот, нужно треба тих вулечек их поширювати, тому что там тоді більше бжів местечка и легше им обогреть. И они не дурни, они знают, что там есть поміщена матка и там их треба много, чтобы можно было легко то брзло, то матку обогреть. Дякую. Я как раз про это и говорил, когда за бесконтактный изолятор. Почему они выгрызают там до, до проволоки, до дрота, даже когда матку-клеточку ставишь, потому что им нужно микроклимат, тепло створити вокруг матки. Так что это да, такое явление. Владимир Григорь, кто-то Можно вопрос? Да, конечно. Другой темой остается гимагенар. Значит, наверное, это весенний золотой фонд для подкормки пчел. Это все-таки еще и белок, как я думаю. Конечно. Да? Конечно. Очень часто есть пчеловоды, не знаю, что с ним делать. Панически. Надеялись реализовать. и Клиентуры еще нет. Первые шаги делают, и вдруг он остается. Конечно, они спасибо скажут вам и улыбаться будут от такой подкормки. Это беспроигрышный вариант. Спасибо. Во-первых, почему гомогенат желательно собирать, вернее, делать строительную рамку, все по науке, чтобы одна возрастная личинка была. Во-первых, два зайца убиваем сразу. И гомогенат как продукт апитерапии, ловушка, зоотехнический метод борьбы для клеща, два. И плюс, если мы не реализовали... То есть не нашли, ну мало ли причины, или много произвели, не реализовали, значит вот в третьей номинации он сработает как подформка весной. А ага, гаммагинат дается в чистом виде, ну после разморозки, или с медом смеси? Не с медом, желательно с медом. Вы видите всегда, когда трутня или личинку вот мы вырезаем и капает на, по брускам, как они... С какими они аппетитами и жадностью его сразу всасывают. Так что такое дело. А можно подавать замест с с инвертом? А, <laughs> а, а, а какая разница? Як... Ну, доброе. Ну, а так, як, если нет вступил... меда, ну так что? А На безрыбье рак рыба. То не может. Ходит у тебя, чтобы не расповсюдживать какие то как? Меди... Ну мало ли, да, если за ци... заради цели, если он уже с медом, гомагинат уже с медом, тогда, тоді... ну, то, ну так, ну разные ситуации. Я хотел вас спросить, так. а когда Юра. получается мы ну, в сезоне, если где-то ну, в каких-то семьях срезаем э, трудневый расплод и оставляем ну, в, ну, эти личинки вместе с маточным молочком, в рамках чего выбираете? Это будет являться стимуляцией семьи к засеву и к дальнейшему. Ну, развитию. оно кратковременно, во-первых, будет, потому что ты же не каждый день будешь его вырезать. Это когда-то ревизию там раз в месяц делать. Но они его выберут. Может, какая-то какая-то грамулечка и простимулирует. Это же не, не в системе. Есть, это это не просто... Принципиально, но они не скажут. Не, да, не Ну, погоды я особо не сделаю. И, э, не говорите, еще раз виду еще насчет гимагината. его применять при восстановлении после скажем так переболезни коронавирусов или при тяжких операциях можно в маленьких дозах белок плюс мед я так думаю и там еще же есть и гормоны да. Да я не вижу я не вижу препятствий для применения вот при таком при таких болезнях это не такие гормональные продукты вообще-то его чисто целевое направление для мужчин профилактика аденомы и мужская сила это то, что я знаю из, из своих наработок. И как ни странно в женских проблемах он тоже показал себя с хорошей стороны при, при циклах, нарушениях циклов и при примерно менопаузах. То есть гормоны да. в женщин Потому что у женщин есть эстрогены и эндрогены. Вот это нарушение этого баланса очень часто бывает очень проблемным при женских, при женских вот этих ситуациях всех. И гомогенат выравнивают. Но есть, есть неоспоримые примеры положительные. Так что единственное противопоказание, мы на прошлом, по-моему, зуме говорили, чтобы не попадало в, в, в, в слизистую оболочку, вне зоны действия наших ферментов поджелудочной железы. Потому что продукт, это не если молочко у нас секрет желез, ферментировали, он не является аллергеном. А гомогенат сильный, очень сильный аллерген. И при ангинах бывают проблемы, и при вот, маске делают тоже. Стараться, чтобы в слизистую не попадало. Спасибо. Скажите, еще от уневых но он как мощный гормональный стимулятор он может спровоцировать рост, он как клеток может, там какой-то дремлющесть. То есть, ну, мы говорили, такая вроде как тема. Или это все да. Это, смотри, Юра, о маточном молочке, что при онкологиях определенных. Единственное, знаю, при аденокарциномии у мужчин, категорически противопоказан, потому что есть случаи, из практики есть случаи, когда ну, негатив При других болезнях я не знаю, как маточное молочко, при других онкологиях вернее. Да, по логике, будучи биологически активным, мало ли, а вдруг даст толчок. Но это касательно маточного молочка. А вот что касается гомогената, он попадает в нашу химическую фабрику синтеза ферментов поджелудочной железы. Как они там ему просинтезируют? Вот тут вопрос. Может, могут его просто обезвредить вот это, вот, это действие? На ну, негатив. Негатив могут просто убрать по сравнению с действием маточного молочка. Ну а там пока нету у меня в практике вот таких вот примеров или случаев по негативу при онкологии. А панкреатит Это не является ограничением для приема трупевого гомогената, если ну, пожелудочная железа первая включается в работу. Панкреатит не знаю. Тоже нет, не могу ну, сказать. Заболевания болевание поджелудочное. Я знаю, панкреатит это болеть поджелудочная. То есть информации нет? Нет, нет, не знаю. Я не буду говорить то, что есть в моей практике конкретно. А так А так зачем сочинять и давать ему вот такие вот паносейные... Для... Нет, нет, нет, нет. Так, ну все, да? Готовим вопросы, темы к следующему зуму. И на этом будь доброго. Спасибо всем за общение. Спасибо вам. До свидания. До ну, свидания. на добро. На, на, на До свидания. Слава Украине. Героям слава. До свидания всем. До слава.